Всевышний Аллах в Коране говорит «Каждый из вас войдет туда, таково окончательное решение твоего Господа». Толкование на этот аят следующий «Каждый из вас пройдет над адским пламенем». Нет ни одного из вас, кто бы не прошел над адским пламенем, это повеление от Господа вашего, которое должно быть выполнено. Затем Аллах спасет тех, кто проявлял богобоязненность, и оставить тех, кто творил бесчестие в адском пламени, в несчастье. Они падут на колени, будут беспомощны. Нет ни одного из вас, кто не прошел бы через это». Согласно хадису пророка Мухаммада, والسلام, переданному Ибн Джариром от Абдуллаха, о том, что относительно утверждения Всевышнего, «Нет ни одного из вас, кто не прошел бы через это», он сказал: Мост над Адом подобен острому краю кинжалы. Первая группа людей пройдет мост, подобно Вспышке молнии. Вторая группа пройдет словно ветер. Третья группа пройдет через мост, словно самая быстрая лошадь. Четвертая группа пройдет словно самая быстрая корова. Почему упоминается лошади и коровы? Потому что в то время эти животные использовались в качестве транспорта. Иными словами, если мы будем говорить, употребляя современные термины, то это словно мы имеем в виду машины, мотоциклы и тому подобное. Затем остальные мусульмане будут проходить через мост, пока ангелы будут говорить «О Всевышний! Спаси их! Спаси их!». Однажды посланник Аллаха ассалям, находился в доме своей жены Хавсы. да будет доволен ей Аллах, и он сказал, «Ни один из тех мусульман, кто был в сражении при Бадре Худайбии, не войдет в адское пламя». Затем Хавса, да будет доволен ее Аллах, спросила, «Разве Всевышний не говорит в Коране, Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа, на что посланник Аллаха Аллаиис Салай Твоего салям ответил, сказав. А затем мы спасем богобоязненных, а неверующих оставим там стоять на коленях. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ни одного из мусульман, у которого было трое детей и которые умерли, не коснется адское пламя, за исключением клятвы, которая должна быть осуществлена. Какую клятву необходимо осуществить? Речь идет о клятве Всевышнего, где Он говорит, «Нет ни одного из вас, кто бы не прошел над адским пламенем. Это повеление от Господа вашего, которое должно быть выполнено». Это та самая клятва, которая должна обязательно быть выполненной. То есть часть людей пройдет через мост, и огуняда не коснется их, конечно, если они верили во Всевышнего, если они выполняли условия веры, если у них было трое детей, которые затем скончались. Если умирают дети, не достигшие зрелости, то это милость от Всевышнего. И одним из даров Всевышнего является то, что в тот день он спасет такого человека от огня ада из-за грусти и тоски, которую человеку пришлось испытать в этом мире из-за потери детей, но он проявил терпение. И Всевышний вознаграждает его за терпение, и пламя ада не коснется его. То есть даже те люди, которых коснется милость Всевышнего, пройдут через мост Срад. Даже пророк Мухаммад -салям, пройдет по мосту сарат. Каждый человек пройдет по мосту сарат. Это тот мост, который расположен над адом. Просим Всевышнего спасти нас от падения в адское пламя. Люди, освященные мощным светом веры, очень быстро пройдут по нему. Люди с меньшим количеством света будут идти по мосту, и тот свет будет помещен на кончиках их большого пальца. И этот свет будет то гаснуть, то вспыхивать снова. Также пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, описал этот мост, свисающий над Адом, говоря, «Под ним будет полыхать адский огонь, из которого будут вырываться когти пламени, и эти когти голодного огня будут пытаться достать людей, которые идут по мосту. У огня также будет язык, и он будет царапать людей. Некоторые люди пройдут по мосту, и они будут поцарапаны и обожжены огненными когтями. Некоторые упадут в огонь, но позже будут спасены, а некоторые упадут, и не будут спасены никогда». А потом придет время для неверующих проходить мост. Они вступят на мост и упадут, и они не будут спасены. Также будут люди из числа лицемеров. Они говорили «мы мусульмане», но на самом деле они таковыми не были. И когда они увидят свет на мусульманах из числа тех, кого они знали в этой жизни, и увидят ту скорость, с которой они стремительно проходят мост, они будут умолять их, они будут говорить им. Это упоминается в Коране в суре Аль-Хадид. المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضونا نقت باسم نوركم قيلوا دع وراءكم فألتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب в тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим «Подождите, мы позаимствуем у вас немного света». Им скажут «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними воздвигнется стена, в которой будут ворота, внутри их будет милость, а снаружи наказание. «Пожалуйста, подождите нас. Мы знали вас в земной жизни. Позвольте нам взять у вас немного света, хотя бы чуть-чуть». Ангелы прикрикнут на них «Отойдите, вам тут не место». Отойдите и ищите свой свет. То есть, что вы сделали для того, чтобы найти хоть какой-нибудь свет в тех благих деяниях? Единственный свет, который будет у людей в тот день, это свет, который они приготовили наперед и оставили позади. То есть, они найдут его в тот день. Стена будет разделять их и верующих. С одной стороны, стены милосердия, а с другой стороны – мучения и наказания. Итак, эти лицемеры упадут в вагоне и окажутся на самом нижнем уровне ада, даже ниже уровня самого Иблиса. Мои дорогие братья и сестры, проход по мосту будет осуществляться в кромешной темноте. Будет очень темно. И, как было сказано выше, только свет наших деяний поможет нам перейти мост. Всевышний говорит <связывая> а затем мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях. Что такое такуа? Такуа – это термин, который Всевышний Аллах употребил в Коране относительно тех людей, которые, собираясь сделать что-то неправильное, вспоминают Всевышнего, его наказание. Они любят Всевышнего так сильно, что не хотят утратить эту любовь. И что они делают? Физически они избегают запретного, не задаваясь вопросом, а почему это является запретным? Я буду делать это, пока ко мне не придет понимание, почему это так. Все просто. Всевышний сказал тебе, что это плохо, значит не делай этого. Также речь идет о тех, которые совершили неправильное, но затем вспомнили о Всевышнем и поклялись, сделали таубу. Это и есть богобоязненные люди. Именно они спасутся при проходе через мост. А те, которые все же упадут в Ад, позже будут спасены посредством заступничества ангелов, верующих и пророка Мухаммада, вассалям. Согласно некоторым передатчикам, некоторые из подвижники растолковали этот аят, говоря, что часть людей останутся на оградах между Адом и Раем. Между обитателями Рая и Ада будет стена. На стене рая люди, верующие, добрых дел которых оказалось недостаточно для попадания в рай, и которые на этой стене будут ожидать решения Аллаха. Они узнают каждого из двух групп по их признакам, по светлым лицам обитателей рая и по черным лицам обитателей ада. Они обратятся к обитателям рая, «Мир вам!». Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда их взгляд невольно упадет на обитателей ада, то увидев их черные лица и их страдания, они скажут, прибегая к защите Аллаха, Господи, не помещай нас в огонь вместе с людьми несправедливыми к самим себе? И заята следует, что на оградах находятся те, кто войдет в рай позже остальных, и они будут понимать разницу между двумя группами. Слово А-Аараф, давшее название этой Сури, это форма множественного числа от слова рв. Здесь это слово означает башня, расположенные на стене, разделяющие рай и ад. Это люди, чьи добрые дела находятся в равном количестве со злыми делами. Что это означает? Это не означает, что те люди совершили абсолютно равнозначное количество добрых и хороших деяний. Нет. Ты можешь иметь меньшее количество добрых дел, но их ценность больше, и ты можешь иметь больше плохих деяний, но их весомость не такая значительная. И так их взвешивают. И при взвешивании оказывается, что по значимости они равны. И что происходит с теми людьми? Их хорошие деяния защищают их от адского пламени, но плохие деяния не дают им пройти дальше. Что будет с этими людьми? Всевышний не является угнетающим. Им, людям, находящимся на ограде ожидающим вхождения в рай, будет сказано «Войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены». В чем мудрость стояния людей, которые будут задержаны в том месте? Это одна из надежд, которую дарует Всевышний, и в то же время это проявление еще большей немилости, которую заслужили неверующие, находящиеся в адском пламени. Те люди не могут пройти в рай, другие люди обошли их, их оставили напоследок. Затем голос вас зовет, обращаясь к людям ада. Как об этом говорится в Коране, смысл. Видите тех людей, которых вы знали в земной жизни. Вы вместе совершали плохие деяния. И вы думали, что мы поместим их в то же место, что и вас. Но сегодня мы проявим свое милосердие. И смотрите, мы спасем их на ваших глазах. Так Всевышний спасет людей Аль-А'раф и проведет их по мосту срат, И они будут ожидать у дверей рая, или они войдут в рай после верующих. И неверные испытают еще одно мучение, потому что Всевышний скажет им, «Вы думали, что те люди будут с вами, а мы спасли их. Что касается вас, то вы не заслужили этого». Вот насколько плохими были ваши деяния, вот насколько маленькой была ваша вера. Ваш Господь не притесняет никого из своих рабов. Никого не из числа мусульман и не мусульман. Теперь каждый достиг либо врат рая, либо ада. И мне хотелось бы остановиться здесь. Иншаллах и напоследок приведу историю относительно хороших людей. Был человек по имени Малик бин Динар, великий ученый прошлого. Этот человек был вором до того, как он стал ученым. И он раньше употреблял алкоголь. Всевышний пожелал наставить его, и однажды он увидел тирана, у которого был работник. Этот работник был бедным, и хозяин не оплатил ему за труд. И Малик абдинар у него проявилось сострадание к тому человеку, и он сказал хозяину: оплати ему его труд. Но хозяин отказался, и Малик Биндинар взял часть своих денег и отдал тому бедному человеку и попросил его сегодня вечером скажи своим дочкам сделать дуа за Малика абдинара. Сегодня вечером скажи своим дочкам сделать дуа за Малика абдинара. Те сделали Дуа за него, и однажды он захотел жениться. Никто не хотел выдавать за него свою дочь, потому что он был вором и любил выпить. Он покупает рабыню, поскольку в то время были рабы. Он покупает рабыню, освобождает ее и женится на ней. Всевышний дарует ему дочь, и он называет ее Фатима. Его дочь умирает в возрасте пяти лет. Он очень ее любил и сильно тосковал после ее смерти. Прошло время, и однажды он видит сон, как будто наступил конец света. Он видит, что перед ним огонь а позади него дракон, который охотился на него. Он говорит, я убежал от дракона и достиг утеса, с которого собирался прыгнуть, но там было адское пламя. Я повернул в сторону, но позади меня был дракон. Он сказал, я побежал и достиг океана, там был песок и океан. И там я увидел очень старого человека, у которого не было сил говорить со мной. Он указал рукой и сказал, иди в том направлении. Я пошел туда и достиг утеса, на котором играли дети. Они позвали Фатему и сказали, о Фатеме. «Спаси своего отца». Затем я увидел свою дочь Фатиму, она подошла ко мне, протянула свою руку, и дракон исчез. И она сказала мне, «Папа, смотри, дракон – это твои плохие деяния. Их стало так много, что они почти обрели силу против тебя. А твои хорошие деяния – это тот самый пожилой человек, но их так мало, что они не могли спасти тебя. Плохие деяния больше, а хорошие деяния маленькие». И она прочла аят. أَلَمْ يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست Разве не наступило время для того, чтобы сердца верующих смягчились при упоминании Аллаха и ниспосланной истины? Пусть не станут они подобны тем, кому ранее было дано Писание, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, многие из них являются грешниками. Да примет Всевышний Аллах наши благие деяния.